Если бы вы хоть на секундочку остановились и оглянулись вокруг себя и увидели, как жестоко обмануты люди сатаной. Сегодняшние церкви проповедуют все что угодно, но только не Христа. Они могут проповедовать о Христе, которого они не знают. Они могут использовать имя Иисуса Христа как торговую марку, чтобы зарабатывать на имени Иисуса Христа, которого они не знают. Они проповедуют обо всем. Их люди, которые ходят в их церкви, научены проповедовать о церкви. Они проповедуют церковь, они проповедуют доктрины церкви, они проповедуют какие-то учения бессмысленные и никому не нужные, но никто из них не проповедуют Иисуса Христа. Вы можете увидеть этих людей, вы можете узнать их. Есть Божьи люди, которые, у которых на устах только Иисус, Иисус, Иисус. Они говорят только о Христе, они возвеличивают только имя Иисуса Христа, они говорят, что это все Иисус. А эти, эти христиане, которые обмануты, они проповедуют свою церковь, они проповедуют каких-то людях, они проповедуют какие-то басни каких-то людей, но они не упоминают даже имени Иисуса Христа. А если где-то они случайно и сказали имя Иисус, так это только как торговую марку, чтобы заработать на тебе, чтобы обмануть тебя. Если бы вы только увидели, насколько люди обмануты сатаной Люди проповедуют антихриста, люди проповедуют три шестерки, люди проповедуют какие-то чипы, они настолько уверены, что это их спасет, что они совершенно не познают Иисуса Христа, они совершенно его не ищут и не узнают его воли. Сегодня мне написал один человек, который говорит, что сатана сказал. Люди уже не говорят, что Иисус сказал, потому что они не знают, они говорят, Сатана сказал, что в таком-то году придет вот такой-то человек, и он будет диктатор, и он всем даст чипы. И этот человек настолько уверен в том, что сказал ему Сатана или какому-то другому человеку, а он просто ходит и это распространяет, что когда ты говоришь ему о Христе, он тебя даже не слышит. Но он говорит, я слышал, как бабка говорила... Через бабку бес говорил, и он там цитирует, что говорил бес через бабку, и он верит этому бесу. Он говорит, я верю больше бесу, чем твоим словам. А я говорю, уверу в Иисуса Христа. Но он говорит, ты лучше верить бесу. Мой милый друг, если б ты только увидел, насколько обмануты люди. Они забыли своего Господа, они забыли Иисуса Христа, они проповедуют антихриста, они проповедуют чипы. Они проповедуют три шестерки. Они проповедуют грех и говорят, что грешить это нормально. Это катастрофа, мой милый друг. То, что ты называешь сегодняшней церковью, это катастрофическое место, которое отправляет миллионы людей в ад. Это порталы в ад. Мой милый друг, беги из этой церкви, в которую ты ходишь пока ты еще не погиб, потому что Иисус Христос, Он придет только за чистой и непорочной невестой, за церковью, которая не имеет ни единого пятна и порока, потому что в Царство Божье не войдет ничто нечистое и преданное мерзости. Покайся, мой милый друг, и у веру в истинного и святого Иисуса Христа. Да благословит вас Господь наш. Isso,